Короче, Катя Самсонова победила на битве экстрасенсов. Прошла туда. Я бы хотел ее поздравить. Поехали. Йоу! Поздравляю Катю с приходом на битву экстрасенсов. Пока ты сидишь, считая на работе своей церкви, пока ты сидишь, работая с 8 до 8. Катя молодец, хайпует на ТВ, как не крути. Съемки, гонорары, пути и счастливее, крутая. Жизнь. Катя все имеет, то к чему давно стремишься ты И попробуй вякнуть, сука, так же ты и мечтаешь Но вместо того, чтобы делать, ты во облаках летаешь, сука!